Ребят, я прошел наконец-ки, ту сравную миссию, где надо было победить Соломона Гранди. Без вас, извините, ребята. Ми. Это же мистер Фор. Всё, хватит. Фриз. Хватит. Конечно. Ты пожалеешь о том, что сделал мистер Кобблпот. Вы пожалеете о том, что сделали мистер Кобблпот. Я в прошлой серии достал костюм для мистера Фриза. Вот сюда. Посидите. Лекарство Фриз. Его нет. То, наверное, мне стоит объяснить, создать средств против болезни и противо... прожить... быть невозможно, если лекарство слишком быстро уходит в годность. Его не хватит на обыкновительный какой-то восстановительный компонент. Без него со... состав распадет быстрее, чем может помочь одном... С Таким статус. Поиск последующего подсоточный... э... Энзима это не естественно, его нужно отдерживать, прогнать под человеческую ДНК. Это мед несколько десятилетий, а у тебя такого времени нет, кажется, нет. А что если я скажу, я знаю человека, имеющий дело с таким. Что это за человек? Его зару Расальгул. Приведи его ко мне. Мне нужно лишь обращаться в его крови. Это единственная надежда. Расальгул мертв, значит, вы склонны обречены? Не совсем. Мне нужно найти кого-то. Вот кто знает, где его тело, тогда я смогу он. его разбудить. Богофоль, ты хуй, не достоин ты того, чтобы произвести тени Великого Расальгула? Ты глуп, Бэтмен. Ты упустил единственную надежду. Нет, Виктор. Если Рассель был в Аркем-Сити, я найду его, поэтому следую. Поэтому следую. Я победил! Наконец-ки я победил пингвина. А? Нажать X, сканер рули. Салмон Гранди, Не, Не, не, нет, нет, посмотрим эту э Соломон Гранди Сала-сала-сала-сала Это так, это Бэйн, это Плюш Это Джек Райдер Черная маска так, с... О, Ого, Саламон Гранди Настоящее имя Сайрус Голд Рост занятий не данных рождения кровавая топ Местонахождение Глаза серые, волосы серые Рост меняется, вес меняется Первое упоминание Панамериканский Пан Комплекс номер 61, октябрь 44 четвертого года Короче, ребят. Так, на таб тоже можно улучшить что-нибудь. Эм, боевая броня, к примеру, так, баллистическая броня на полную прокачана. Боевая броня, эм, компенсация теплового следа. Ну, окей, да, улучшить. Потому что, ну, нужно же все равно видеть, где противники находятся. А? спокойно так куда идти так тут телефон все всему голова интернет нет играть не новая как бы, как говорится да бэтмен я знаю что тебе уже много лет но ты держись там так стоп а, мне надо назад идти, блин, а, ёлочку, Отменено. Оракул. план из них я преследую Лигу убить. Почему? как не связаться с этим? Да, погоди-ка. Ты заместный раз. и его дочь низень держал одну из в на музее. Я узнал символы. Она вылет на гараж Италии. Узнаю. Что в этой женщине способна на сделать ее сам пажет для себя? Моя цель не Италия, Барбара. Я загрузил незаконную формулу лекарств в призм, и мне кажется, что она.. Так, куда? Рассельгу. Э, а, не не, не, не, не, не, не, не, Стоп, мы же, посмотреть сами вами настоящий металле альгу род занять убийца место рождения посия... место хождения, постоянно постоянно меняется цвет глаз зеленый цвет волос каштановый рост 170 см вес 64 килограмма первый упоминает этот комисса номер 411, мая 1971 года извините ребят я не могу когда кто-то мне интересен я не могу его биографию пропустить пингвин мне не интересен ну потому что с ним аля Улика, а так. Улика, кровь убить, следу по кровавому следу, чтобы... Она так, она сюда пошла, она сюда пошла. Было бы легче, если бы был бы как в Бэтмен Честно говоря, вот реально, было бы легче. Бувери. Это просто сброс от расцветки. Я вижу отель с юбилей, ИУП, компьютер СР. И еще один запро запрос на оборудование. Не хотите попробовать поезд по шире? Он тяжелый мешает сообщить когда оборудование прибудет. Альфис, пожалуйста. Кто-нибудь меня слышишь? Прием. Прием. Прием. Тут такое творится. Бот пропал. Так она сюда пошла противника один два противника Извините, я ошибся противниками 2-1 2-3 не бойтесь меня я Бэтмен я Брюс Уэйн В Теле Бэтмена состав убийца кровь убийца противников 0 Метрополис Метрополис Метрополис Метрополис А, рай трофея -загадщика. Ну вот, ну, собственно, не зря шел Буду искать, во-первых, кровь Рассельгула И, во-вторых, так, тут кровь рассыгла, так, улика поздно, так, она пошла по крыше, по крыше, по крыше. Первым делом буду искать ее кровь. Ага. Так, что? Оружие брось, свою ножик, Я знаю, у тебя ножки есть. Я видел. Я из-за тебя весь прогресс потерял, ты черт. Что-то поштил про мою маму, нафиг. А yeah. uh -huh. uh -huh. мама вообще сердобольная женщина, а? Ты то поштил про мою маму? Про мою маму никто не смеет говорить плохо. Она очень много работает. У мамы моей очень много работы в школе. Она учительница, заместитель директора сейчас. На Х. Мы же с вами искали кросс этой Росальгула. Росальгула. Они Чё чем тут по-другим занимались. Так, а, в канализации, Сука, я только из метро. В этой игре, в смысле, я только из метро. Просматривать с камерам будем режим детектив будем просматривать так так не сюда не сюда здесь закрыт путь так и ради чего я спускаюсь сюда так не ради чего а ради чего Канализацию пока что опустим. Сенсорная мина. Уличка <реклама> идет. <реклама> я не, не пингвина в ски. Я просто тут мимо, так скажем, проходил. И хочу еще себе улучшения Архам Сити станет твоей могилой Я не, не пингвина, я не вашу двуликовая ухажер Я просто люблю справедливость и все Уровень себе, так скажем, набиваю, ребят Уровень набиваем себе. Тут вот раз легло была, так она сюда пошла. Расальгула тут была, так, Расальгула тут была, так, она сюда, она потом наверх, она потом вот сюда вот. Блин, да я... Я здесь тот на это спать пошутил. Так, бережим за этой ниндзей. Где ниндзя? А, она там уже. Приостановилась хорошо, спасибо. Так, топа, где она сейчас? Где убийца? А, она там. Все, маячок установим, Бэтмен. Ты продолжаешь держать лишь, потому что Великий Рассадь допускает это. Отзови его. Сейчас не справимся. Остановись, Робин. Не иди за нами. Спасибо, Робин, блин. Мне нужна была твоя помощь. Да, да а мне послать наоборот. У меня все было под контролем. Зачем Айхад прислал тебя? Он на тебе беспокоился. Возьми это. Проведи анализ и начни проверять больницу, больницу и станцию скорой помощи. Anyone Любой кому прольёт кровь и умрёт а, oh, в течение суток. Чья это кровь? она ведь твоя. Я отнесу эту больницу и вернусь. Have... Have... Тебе пригодится помощь? Я справлюсь, your... помочь Готэми. Все, все еще может стать хуже, намного хуже. Ты думаешь, если Трэндж на самом really деле знает кто ты, то... Он если он всем расскажет, как ты... Проверь мне, я найду решение. Потом будет Бэтмен Архам Оржис. После Бэтмен Архам Сити. Если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где я. Я знаю. Иди. Теперь. Теперь иди. Троссомёт позволяет быстро перемещать между двумя горизонтально расположенными точками. Можно просто повтор во время движения на смену направления. Не спускать приятно на землю. Правда, на интер. Я знаю, как действует тросомёт. Спасибо, я уже... Робин. Так. Табуляция. Потом посмотрим, короче... Ребят, потом, короче, посмотрю я эту информацию про Робина. Не, знаешь, что она там, раз мне надо найти. Но Бэтмен здесь. дети, не игрушка, вообще-то. Ага. Хочешь вот мне, так, мне так сказать как-нибудь? Так, как мне на ту сторону-то перебраться? Я же когда еще с Бэйном играл, не мог тут на... На ту сторону перебраться-то, тем более тут написано «Запретная зона». По основной... По основной. миссии Передвигаюсь по основному. По ОЗ. По основной. Тут. Так, стоп. Тут данжер. Тут опасно. Так, тут. Деконструктор. Нет, деконструктор не работает. Тут. Так, тратомет. А, мне не к чему присоединиться второй раз. Да. Так. Стоп, а если. А если попробовать отсюда, так, Так, послушай голосовую почту. Так, табуляция, голосовая почта, голосовая биографии новый, воинтег, компенсатор тела следа, бою боевую броню надо прокачать еще 2-0. Блин, летить броня 4 на 0. волну нужно удать. Усиление атаки. Планирование нужно улучшить. Ну, короче, надо это улучшать. Так. Стоп. Как туда попасть? Вот в чем вопрос. Самый главный вопрос, наверное, этой серии. Нет, спасибо. Как туда попасть? Что мне дальше делать? Не, ну это главный вопрос жизни, конечно. Что дальше делать? Ну, а как мне туда попасть? А, нет, тут еще есть одна точка. Ага. Обнаружим Бэтмен. So так, давай разберемся. Бэтмен с Фриза от пингвина. Они работают вместе. Да никакого <плодисмент> мы фига мы не вместе работаем. Мы просто с ним. Ну он просто доктор. Он просто мне помогает, так скажем. Да блин, Джей. Бет, ну хватит чудить, а! Не, ну реально, чудить, чудит, чудить, чудит, чудит. Сколько хочет, чудит. Эй, курица, о, Бэтмен. Здорово. Здорово, окей. Здорово, Да, да. Вот самого опасного я убрал уже, который с ножом. последний на этой на этой области сейчас покажу паркham сити бэтмен это бэтмен Друг, я думал тебя уже добью. Блин, почему я режим детектива не использую в этих обычных стычках? Потому что не хочу. Ага, ребят. Хотел бы я режим детектива использовать в обычных стычках? Я бы использую его. А так не хочу. Хотелось бы мне режим пути использовать, я бы его и использовал. По обычных, по обыкновенным чучках. Оружие дети не игрушками. 15 метров под низу. Помогите, Ридлер, Нигма, как мне найти эту Расельгу? Ладно. Хватит уже говорить-то, блин. А то ты же достал меня, бог. Стрэндж, ты... стрэндж, ты меня достал уже. А, не, я знаю, что... 2019 Рак, я справляюсь под земле. С Ньюз Готамот представляет собой сложную конструкцию железа и... Удачи, Брюс. Это чё было? Это чё было? Та самая сложная конструкция, которую Брюс Уэй не может пройти? Ножки заморать боится, ага. Не, я выберу трассомет, конечно, но я хочу этого зубы. Джокерские зубы, блин. 8 выбрать тросомед. Это что, женщина кошка, а? Это не туда, куда я хотел. Пробел взять, трофея Ридлера, так и налево. Столкнул, Бигл. Терминатор, метро, служебный вход. Я бегу что-то было А, тут, решай, сюда Снизу Все. Достали меня Хватит Да и все. Нет, не-не-не-не-не-не-не, не на это я забыл. Я запутался очень сильно, никого. порт, Транспорт. Руководит. Да. Это, вот здесь пять все, все, часов. Пять часов. А я... А то, что я тут, ага стрэндж я тебя слышу а не ну тут нужно было этот блин использовать ешкин как там про самет вот Бросшиеся а улица! Ах, карни фигово. Right? Ты в порядке? Что там сужилось? Седачка, если мы Погоди, немного. Сейчас приду в себя. Right. Нет, right. поторопись, right. времени you почти не осталось. Так. Что, Араку, я хочу это место. Блин, да, что это такое, это место? Джокер Маккумер, ты знаешь, я бандит. не <говор> Я А тут нельзя <говор> то <так говор> <говор> что Сто Везде, где эти ребят... Везде, где эти ребята, ребята. что-то нужное мне лично. Ладно, что-то нужное лично не мне. Враг. Кажется, Джокер направляется своих тандем, чтобы отнять оружие у вохранки Таги. Это плохо. Они вооружены на образцами. Если только получишь, ты сам понимаешь. Сам понимаешь. Ну, сам понимаешь. Не получит, я не позволю. Ну же, кто это тут нас? Как дела, Пожалуйста, не вай меня. Я могу еще сейчас. Здесь уэйн. Вот так, ч ⁇ рт возьми, вверх ты. Это плохой звук. А? Ah. Немножко драться, так скажем, разучусь. Поверьте, могут что вы дали ему. Суфровальный секвенсор. Так. Это закрыто. Так. Тут Hello? так. Вы меня слышите? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас доктор. Вам только тут. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. только сделал кое-что, что мне очень сильно надо на самом-то деле. Я остался в конце... один. Держись. Где Расаль Гу. Спасибо. А что вы делаете в Arkham, Arkham, Arkham, Arkham oh, черт, Я Arkham Сити. Ой, черт я эту делаю. Меня схватили в 8 больницы, в которой я похожу. Повожу интернатуру. Меня что-то вкололи, я очнулся каком-то стане на жопу. Начальник Эддеры обра... собирал всех врачей по всему городу, чтобы вы, Кажется, вам тоже не надо. Он умирает, да? Похоже на то. Ничего, что мне совсем не жалко. И что же делать? Позвольте, да жить подальше от чужих глаз, и всё будет в порядке. Я скоро вернусь. Ну, конечно же, Рассель Була нам надо найти. Сейчас Конечно, я уверен. Успеем? первым. делом это Раз ищем, а потом этот мир обречен. вроде бы но на над Громадное здание закрыть солнце. А люди, живущие в них, будут задыхаться из-за загрязненного ими же воздуха. Затем, когда не останется больше свободного пространства, этот мир погибнет в огонь. Так, стоп. Здесь не получится зайти. Так. Сюда. Нет, здесь. Нет, пройти. Здесь тоже не получится. Так есть, иной лучший путь. Так, я не понимаю что. Помощь моторов. Дистанционный электрозаряд. У нас такой есть, кстати, ребят. Они, они, повсюду. The heart of with you, you, the of Вампиры, что ли, у это твои, что ли? А, это... Это... Клан Фуд, Клан Теней, шеду Кланс Чудо-город Клан Супер Теней, Мир обречен. Деконструктору не нужно... а так, стыдный, ну, там, тиснационный электрический заряд. Да, Запад... Бе... Это... Находится шанс... человечества ...спастись... Сигнал маячка уходит из двери, но дверь, кажется, не отвалась много лет Наверное, на убийцы проходят другими путями путем. Это, наверное, имеет механический страж, чудо-гордо Кажется, у них весьма сложный механизм Я засек пленку, на которой они ищут похоже на видеопленку Возможно, смогу просто ее и провести анализы Проанализировать. У нас здесь есть не нас было зажать X. Yeah, Черт, данные неполны. на не, не помню. Не могу так. Тут так два. Так, там Не выпу, не наверху не выполни, не лету, не верту. Так, этого еще. А это точно, это надо было зажать. И, и сканерня разор на данную некуну. Я думаю может обивание использовать так нет так тут еще раз два три четыре пять стража еще Вот на x. Нет, x надо нажать и зажать вот рядом с этим. За три за изменение разорвана данную не помню. Так. Ребята, на нее слово страх. Ужаско нервно, так, ужаско нервно, ужаско нервно, ужаско нервно, так. Но я сейчас не собираюсь тут занимать. Так, где еще там какой-то лежит за переулки. Не на, на тут так, на одна f э. Ну, конечно же, он человек, конечно же. Все! 100% данные получены. Девян, объединю, пока отмена <связываем> куда он вышла. Аааа, понял. Так я ж туда же и хотел, не зайти. Найти Таник с помощью видео данных. Хотелось мне, конечно, сказать, ребят, что мы дальше не будем с вами искать тайник, но это же так интересно. Это же просто супер интересное дело. Это же просто супер интересно. Что надо сделать? Так. Она так. Здесь что-то зажала. Активировать секретную панель. Здесь что-то зажало. И дальше... Кажется, что там может подойти то Все, Вот и все, спасибо. Здесь силы через 4 часа. Так, а это тут ридлером. С ридлером. загадки ридлера. Так, сенсорный минус загадочника. Так. Так, что дальше делать, а? В вот общем, проблема. Вот сюда. Что делать дальше? Брюси, я жму на X. Либо я слишком медлил, либо а -а -а -а -а. сохранение идет должен выйти на свет, мы с папой тебя, мы так по тебе скучаем, скучали, ты должен сделать это, мы тебя просим Брюс, Брюс, Брюс, Брюс, ты меня слышишь, показатель на костюм костюма падает и очень стремительно, ты должен найти то что ищешь немедленно на минуту тут Блюз. Скажи, что мне делать. Что делать Робину, если ты не успеешь. М -м -м -м -м -м -м. Если не успеешь, я успею. Это сделать. У меня даже зал демона. У меня даже, ребят, у меня даже тут не прогружается... Я жму на их, зажимаю их. Тут даже не пропускается инфракрасный свет. Надо было послушаться, когда я тебе предупрежал. Сесть тебе ни один друг не поможет. Stop. Хватит! Здравствуйте, Талия. Как ты нас нашел? Узнал твою личную охранницу, нужно было лишь... ...проследовать за ней. Пожалуйста, госпожа, он обхитрил меня. Проще, я разберусь с тобой позже. Хочешь позже. Позже, увидеть меня? Не нужно было добиваться его ареста, После той ночи, что мы провели в Метерополисе... Ты мог просто позвонить. Я пришел не к тебе. А Где РАЗ? Если он снова мертв, мне придется тебя разбудить, Родил. Только истинный преемник может представить перед великим расом Мой отец всегда хотел, чтобы мы были вместе. Вместе командовали его армией. Только представь это. Ты... Я... Лучший мир. Твое лицо. Что случилось? Я здесь, чтобы занять место рядом с тобой. You ты хочешь стать ассасином? стать ассасином? Почему я должна верить таким резким переменам? Ты видела мое лицо. Похоже, like у меня есть выбор. Ты готов пройти испытание демона? Тайн? Что ты должен показать, что ты достойно достойно отнять жизнь, тайн? чтобы спасти мир? Я готов. Trials... Тогда приступим к испытанию. Талиал. Как в Сэшн-Грид? Тысячи воинов впали в покое за демоном. А их приемники лишь дети, восставшие против бездны мироздания. Как вас, сэшн Юнти! Я ей пострашнее видел. Мне что-нибудь подготовить к по грядущему, твоя судьба предопределена. Ну, ладно, я не оступлю. Я слышал эти слова сотни раз. Надеюсь, для тебя не станут правдой. Твой путешествие начнется за этой дверью. Тогда приступим. Брюс, ты верен? Этой смог пройти лишь один. Ты меня отговариваешь? Нет, конечно. Просто... Просто я хочу, чтобы ты понимал. На что В крови демона каждый бьется в одиночку. Как обычно. Как... Что ж, ты да смелости в духи. А Талия вроде тоже не, не а, чё такая девушка, девушка, дама. Как вы понимаете. добро пожаловать я великий, раз льву. Тебя ждёт первое испытание демона. Испей за чашу, всё очень просто. Пробел, выпить. Как это... Хорошо. Почувствуй, как кровь демона раздвигает по жилам, восстанавливает здоровье и подчиняет волю. Следующее задание тоже просто. Следуй за мной через этот мир, и ты до чего не тронешься. Умрёшь? Умрёшь? жал левый Ctrl. Вообще-то. А, надо было отпустить левый Ctrl и дальше это надо было отпустить левый Ctrl. Так, левый Ctrl. Левый Ctrl, Space надо, Space, левый Ctrl, W. Space. Space не отжимать нужно было. W Space, левый Ctrl и потом. W Space, левый Ctrl. Потом.. Левый Ctrl надо было отжать. Так, стоп. Сейчас посмотрим. W Space, левый Ctrl. Левый Ctrl отжать, Space нажать. Чтоб пикироваться с тын, надо, чтобы полететь дальше. а ah. W, space, left, control. Так, W, space, left, control. Как набирать? Короче, ребят, мы с вами прошли на самом-то деле очень много в этой игрушке на, на этот раз. На этот раз не прощаюсь, а говорю до свидания. Не прощаемся. Мы с вами не прощаемся. Мы говорим до свидания. Все правильно, ребята? Пока-пока. Давайте. До следующих серий Бэттн Архам Сити. Мы будем проходить Бэттн Архам Сити долгие времена. Раз Альгула нашли...